Любовь и смерть – это одно и то же, в каком-то смысле. Потому что смерть – это свечка по заднице. А любовь – это, условно говоря, факел на голове. А смерть – это стимул, а любовь – это мотив. Вот все. Любовь – это то, что заставляет тебя действовать в определенном направлении. Потому что для тебя объект любви очень важен. Ты действуешь либо чтобы ему помочь, либо чтобы так сказать, быть к нему ближе. Ну, любовь всегда целенаправлен а если страсть, так это тем более, которая может выходить за пределы паранойи. То есть любая сильная эмоция, сильная эмоция, она человека концентрирует. Но у нас как бы два типа сильных эмоций. Одна – это алчность какого-то типа, да, когда мы стремимся что-то обрести, очень сильно страстно этого желая, почти безумно. А вторая эмоция – это страх, когда мы стремимся от чего-то избежать. Соответственно что мы стремимся обрести там, почти любой ценой? Это что-то, что соответствует нашей системе ценностей, да, что для нас очень важно. К чему люди стремятся безумно? Они стремятся к объекту любви, кто-то стремится к деньгам, ну, каким-то понятным выгодам. И э, если человек очень сильно этого хочет, вот эта сила желания, она, естественно, это концентрирует. Вот. С другой стороны, чего мы стремимся избежать? Есть какой-то набор страхов наших стандартных смерть, нищета, потеря здоровья ну там и далее по списку. И идея заключается в том что в норме, когда у человека нет ни сильного желания к чему-либо не сильного страха чего-либо, то большинство людей они действуют так очень слабенько человек ленивое существо по своей сущности тепло светлое мухи кусают. Для того чтобы человек свой потенциал реализовал у него должна возникнуть какая-то страсть мощная. Либо он должен чего-то сильно захотеть, либо чего-то сильно испугаться. Тогда он начинает как-то прыгать, шевелиться и так далее. То есть, если взять, к примеру, скажем, предпринимателей, стартаперов, они крайне эффективны по сравнению с обычными людьми. Потому что они могут работать долго, они там упираются. И... Потому что ими движет страсть. И в каком-то смысле любой стартапер подобен там влюбленному, которым тоже движет страсть. С другой стороны. В том же бизнесе, да, если ты находишься в кризисе, у тебя бизнес находится в кризисе, ты можешь там столкнуться с угрозой банкротства и так далее, то второй фактор присутствует – это потеря, да, смерти. Такая же история в любви. Допустим, ты… Очень часто бывает такая ситуация, что когда, скажем, человек, там, мужчина, ему нравится какая-то девушка, ну нравится и нравится, да, и вдруг возникает какой-то соперник. И мгновенно его состояние просто нравится может перейти в состояние пылающей страсти, потому что он испытывает угрозу ее потерять. Вот и все. Поэтому здесь нет, здесь нет спора, любовь или смерть это просто фундаментальные факторы, которые запрограммированы во всех живых существах. То есть это некая причина, почему все во Вселенной движется.